Добрый день, дорогие соотечественники! С вами снова я, дикий десантник Асхаб Алибеков из Дагестана. Друзья мои, вот сейчас у меня на руках мой сын, мое продолжение. Парень, которому жить в нашей стране, и так же, как и ваши дети, ему жить в этой стране. Как тебя зовут? Саид. Сколько тебе лет? Пять. Это мой сын. Сейчас я его отпущу немножко, пусть поиграет. Иди погуляй. Это я к тому, что мой сын... Ему сейчас 5, через 6 лет после выборов ему будет 11. И неизвестно, за эти время я выживу или не выживу. Или кто-то из вас выживет или не выживет. Я просто не хочу, э, хочу вам до вас донести, чтобы до вас, до простых людей, дошло наконец, что у вас у всех есть дети, а у кого-то сейчас еще они будут. Если сейчас мы сделаем выбор за какого-то президента, который она, который, она мне, который окажется плохим, или который, будет, который может быть наши дети умрут, а может быть наши дети нас не дождутся, или, как говорится, до свадьбы, мы умрем. Поэтому, я к чему это говорю, люди, остановитесь, отдумайтесь. Мы еще не знаем, кто такой президент Путин, кто он такой, тот ли он, кто за себя выдает. Откуда я знаю, что наш президент России, Владимир Владимирович Путин, тот, который тот за кого себя он выдает. Вы кто-нибудь можете подтвердить, что это именно тот человек? Только дети могут сказать, что этот человек, да, это его отец, что Путин, что... а где его дети, кстати, Путина, его дочки, где? Они за границей. Что им? В России жить не хочется. Мы за 18 лет, я думаю, у любого из вас вопрос возникает. Почему Путин прячет свою семью? Почему мы не знаем его детей? Если он президент, как нормальный человек, ему что, есть что скрывать? Мы его вызбираем. Он должен нам показать свою семью. Что вот, смотрите, я такой. Вот моя дочка. А дети могут подтвердить, что это его папа или это его мама. Вот Владимир Владимирович, если он настоящий, он должен был нам предоставить детей. Я сейчас призываю к чему? Это к тому, чтобы мы... Потребовали у избиркома или еще у кого там инстанции определенная, через суды, чтобы провели ДНК, чтобы провели ДНК, Владимир Владимирович настоящий или не настоящий? помните как фильм о, этом, о царе у нас не настоящий? помните этот фильм, да, Ильдара Рязанова, я вот поэтому говорю, мы, я не уверен, что наш президент это тот человек, за который, который за себя выдает. Я думаю, что и многие, и вы тоже в этом сомневаетесь, потому что одно время у него глаза узкие, в другое время он мор, мордастый, в другое время он худой. Я просто к чему говорю, сколько у него двойников? Кто управляет нашей страной? Кто? Спросите у себя, тот ли тот Путин, которого мы избирали на первый срок? У меня такое ощущение, что это не тот, что нам его подменили, потому что его поступки не сходятся с его делами. Я это к чему говорю? Мы должны потребовать, чтобы провели независимую медицинскую экспертизу, ДНК, сетчатку глазья, сдачу крови не только в России, но и за границей, чтобы определить, что тот человек, установили личность этого человека. Если это Владимир Владимирович, за которого собираются голосовать все его сторонники, тогда да, пусть тогда представит нам дочерей своей, пусть представит свою жену, хоть раз за 18 лет он должен представить свою семью, чтобы сказали... Что да, вот он я. эта Жена подтвердила, да, это мой муж. Дети сказали, да, это наш отец. Вот как мой сын. Понимаете, о чем я говорю? Так что я думаю, этот вопрос вас всех беспокоит, так же, как и меня. Не спешите делать, делать, ставить галочку Путину. Не спешите. Пускай нам докажут, что это тот человек, за кого мы голосуем. Иначе за эти 6 лет... Вот эти мальчишки, которые у меня ваши дети, или дети ваших друзей, или дети ваших детей, могут не дожить, потому что у них жизнь будет паршивая. Из них тоже сделают поколение рабов. Если вам нравится быть рабами, живите рабами. Я не хочу жить рабами. Я думаю, что многие в России не хотят жить рабами. Мы хотим жить свободно. Свободно. Так, как мы хотим. Вы всегда, кто-то говорит, ты клоун, ты там десанник, ты там липовый ряженый десантник. Я липовый десантник. Хорошо, я липовый десантник, мои сослуживцы, если вы меня видите, вот он я, вот она я, разведрота ВДВ, я не скрываюсь, вот это я, я не скрываюсь, вот мои, это для моих там, этих, которые там путиновские, эти лизуны, которые там обо мне всякую ерунду пишут, вот он мои дипломы по, по рукопашному бой. нате смотрите. Чемпион, я к чему это говорю, что я не скрываюсь, я тот, за кого себя выдаю, я настоящий, я борюсь за правду, я хочу, чтобы у людей, простых людей было будущее, чтобы они жили как люди, как человеки, а не как рабы, а вы, Владимир Владимирович, вы, вы со своими сторонниками делаете все, чтобы задавить оппозицию, вы всех давите, все, кто против вас. Полковник Барабаш, полковник Квачков, вы убрали генерала Рохлина, вы всех убиваете, убирайте, кто-то, кто вам мешает, вашей спецслужбой. я обращаюсь к спецназовцам, Альфа, спецназ, спецназ Альфа, Каскад, Русич, Вятич, парни, вы же присягали народу, народу, народу России, как вот у меня эмблема, вот видите, кокарда у меня на лбу. Все спрашивают, это а чего у нас советский флаг? Это серд и молот. Я присягал Советскому Союзу. Эта это эмблема. Это то, что у меня осталось память о моем... Когда я поступил на службу, который я давал присягу. Я думаю, многие с этим знаком присягали. Это рабочий класс. Спецназовцы, альфовцы, каскадовцы, витязи, русичи. Все десантники, морпехи, погранцы. Военные. Это вас касается всех. Что вы такие трусливые такие? Что вы такие трусливые? Не можете свое слово сказать. Такие герои вы умираете на фронте, не боитесь умереть там, а боитесь сказать здесь. Чего вы боитесь? Вся надежда у людей простых, простых работяг, на вас, на военных, чтобы вы что-то сделали. Надо выходить на митинги, сделать, отцепить вот этот, пока не будет ДНК, пока подтверждения не будет, того, что тот Путин, которого мы знали в первый выбор, что это тот человек, за кого себя выдает, пока не подтвердится. Нам военным нужно взять власть в свои руки. Власть в свои руки. И пока народ не скажет, да, это наш Путин, мы хотим за него, тогда пускай за него голосуют. А если нет, знаете что, таких мошенников, которые там сейчас во власти, их надо гнать и привлекать к суду. Зачем нам такие законы, где людей делают рабов, где человек даже, я извиняюсь по-русски, где человек даже пернул на кухне, и то считается как экстремизмом. Или там что-то еще сделал, не то сказал, не то сделал, не так выразил свои мысли, ты экстремист. Ему везде не экстремисты. Вот мой ребенок, которому 5 лет, он тоже экстремист, и остальные мои дети экстремисты, все для него экстремисты, все, кто против согласен с власти, все экстремисты, все не русские для него экстремисты, все там, не знаю, им только нужно разделить нас, все народы разделить, мы раньше были как один, одно целое, один народ, нас разделяют, чтобы мы друг друга убивали, я не хочу убивать моих друзей, соседей, я хочу жить с соседями в мире. Я хочу жить со всеми, я хочу, чтобы мои друзья приезжали ко мне в гости, не боялись, что в Дагестане их убьют. Или я хочу поехать так же в, Чу в Чукотку, или там куда-нибудь на Дальний Восток, и я знал, что меня там не убьют. Я хочу жить как человек, свободный человек. Я думаю, и вы этого хотите? Владимир Владимирович, если вы тот, за кого себя даете сдайте ДНК, сдайте анализ, медицинский анализ, кровь, там, отпечатки пальцев и так далее, чтобы народ убедился, что это вы, а не ваши клоуны. Сколько у вас клонов? 6? Пять? И кончайте делать такие вещи, что народ, блин, закрываете свои такие территории, когда вы едете там, что народ уже, как это, как рабы закрывает, ваша охрана закрывает рабов в кафешках, в ресторанах. Если что, говорит, мы будем стрелять. Так стреляй! Ты думаешь, мы что тебя боимся, что ли? стреляй! Всех не перестреляешь! И правду не задушишь! Докажи, что ты Путин настоящий! Докажи народу, что ты тот, за кого себя выдаешь! Привези свою семью! Привези своих дочерей, жену, пусть они перед всем народом подтвердят, что ты тот, кто есть. Пусть медицинская экспертиза подтвердит, что ты тот, за кого себя выдаешь. Вот так. Все. Я все сказал. Слава дв Да здравствует свобода.